Во всем мире наблюдается огромный спад психического здоровья, поэтому мы стремимся создавать больше контента, чем когда-либо. Спасибо за участие в нашем путешествии. Как вы думаете, вы выросли в здоровой среде? Детство должно быть временем радости, счастья и роста, когда вы познаете мир через свой опыт, общение с родителями и окружающими вас людьми. Но, к сожалению, некоторые люди не испытывают благословения жить в счастливой семье. Если в детстве вами пренебрегали или жестоко обращались с вами, вы, вероятно, страдаете от последствий этого и по сей день, не зная, насколько токсичной была ваша ситуация на самом деле. Возможно, вы поверили, что так устроены семьи и перенесли во взрослую жизнь усвоенные вами чувства стыда, страха и печали. Чтобы узнать об этом больше, вот пять признаков того, что у вас было травматичное детство. Номер один. Бездетные реакции. Как вы справляетесь со стрессом? В то время как дети плачут и устраивают истерики, чтобы выместить свое разочарование, было бы немного странно увидеть взрослого человека, сердито топающего ногами посреди долгого и скучного совещания. Вот почему взрослые должны решать свои проблемы другим, более зрелым способом. Но если вы пережили травму в детстве, вы можете обнаружить, что уходите в более простые времена, когда жизнь становится слишком тяжелой. Это называется возрастной регрессией, механизм преодоления, при котором ваше поведение временно возвращается к более ранним стадиям развития. Поэтому, столкнувшись со стрессом, вы можете использовать детский лепет, закатывать истерики, раскачиваться или толкаться, чтобы успокоить себя, или использовать кукол или мягких животных для поддержки. Некоторые крайние случаи возрастной регрессии могут включать плач в позе эмбриона или инурис. Второе – ненадежная привязанность. В и теория привязанности относятся к тому, как наши представления об отношениях формируются в процессе общения с родителями или воспитателями. Рост в условиях надежной привязанности означает, что родители удовлетворяли ваши потребности, когда вы были младенцем, и вы приобрели позитивное представление о себе и научились доверять окружающим. Но при ненадежной привязанности ваши воспитатели могли быть настолько безответными или пренебрежительными, что ваш мозг решил, что окружающим нельзя доверять. В итоге у вас сформировалось негативное представление о себе, которое может преследовать вас во взрослой жизни. В результате вам может быть трудно формировать или поддерживать близкие отношения, потому что вы испытываете сильное чувство покинутости или страх перед обязательствами. Третье – избегание конфликтов. Позволяли ли вам постоять за себя, когда вы считали нужным, или ваши родители всегда просто отвергали ваши мысли и идеи? Воспитание в атмосфере пренебрежения или чрезмерной критичности могло научить вас ожидать негативной реакции от окружающих и вызвать страх перед конфронтацией. Будь то партнер, член семьи, коллега по работе или друг, вы можете обнаружить, что не можете высказать свое мнение и всегда позволяете им поступать по-своему. Даже когда вас что-то расстраивает, вы можете просто сменить тему, притвориться, что все в порядке, или даже заставить себя остаться в неудобной ситуации, только чтобы никого не разочаровывать. Номер четыре. Низкая самооценка. Хвалили ли вас родители за ваши достижения или отмахивались от них, как будто их не было? Были ли они мягкими в своей критике или унижали вас, когда вы делали что-то не так? Если вас постоянно критиковали за все, что вы делали, независимо от того, насколько это было мало или незначительно, вы можете прийти к убеждению, что вы ничего не стоите и не можете сделать ничего хорошего. Эти чувства могут сохраниться и во взрослой жизни, когда даже если вам сказали, что вы сделали хорошую работу, вы все равно считаете, что она была сделана неправильно или недостаточно хорошо. Как будто вы никогда не будете достаточно хороши для других или для себя и живете в постоянном состоянии тревоги, задаваясь вопросом, что другие думают о вас, одобряют ли они вас или нет. Пятый признак – рискованное поведение. И, наконец, еще один возможный признак детской травмы – это рискованное поведение. Рискованное поведение – это любое поведение с неопределенным риском, будь то пьянство, прием наркотиков, безрассудное вождение и так далее. Исследования показали, что воздействие травмирующих событий и развитие симптомов посттравматического стрессового расстройства может заставить вас чаще стремиться к такому поведению. Также стремление к риску может быть дезадаптивной стратегией, помогающей вам преодолеть все те негативные чувства, которые вы испытывали в детстве.